Наиболее активно рекрутирует, не поверите, афганских беженцев Ну и что тоже симптоматично, недобитых в серии игиловцев Видимо новая, новый полигон для их человека ненавистнической идеологии нашли теперь Украина Готовится еще одна провокация украинских националистов, а именно минирование емкостей с токсичными химикатами на заводе «Азот» в Северодонецке на территории ЛНР и удержание в его подземных сооружениях более тысячи работников завода и местных жителей. По замыслу Киева, подрыв ЦСР более чем 100 тоннами селитры и азотной кислоты должен задержать продвижение вооруженных сил России и Республик Донбасса. А в техногенной катастрофе с человеческими жертвами предполагается обвинить Россию, ну, как всегда. Печально, что киевский режим фабрикует подобные фейки ценой жизни собственных мирных граждан. Но, в общем, мы видели то, что они сделали в городе Буча, и мы видели, что они сделали в Краматорске. И мы ждем конкретных данных отчета того самого коллективного запада, который прямо и косвенно этому всему. Потакал и стал соучастником преступлений киевского режима в Буче и Корматорске.